Областное радио Ансамбль Маркелова голоса Добрый день. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте. Наша Здравствуйте. гордость, легенда, спасибо, и огромное. они спасибо. отмечают 25-летие свое, да. это юбилей! Подарок для новосибирской публики уникальное э, произведение спасибо большое уникальное произведение Элтон Джона рок-опера Аида это были, были уже попытки на, наши исполнить это произведение, фрагменты mm -hmm. мы исполняли шесть лет назад мы начинали э, с этим произведением понемногу идти, вот сейчас мы показываем э, сам, 12 15 фрагментов самых ярких из этой рок-оперы. И действительно в России почему-то никто не исполняет Поху... это. Дело в том, что Элтон Джон написал это произведение под впечатлением Верди, Аиды э, Верди. И действительно, либретто один к одному соответствует uh -huh, uh -huh. оригиналу Джузеппе Верди. Мало кто вообще об этом знает. Да. Самом... Ну а то, что учитывая фантастический мелодизм Элтон Джона, это потрясающе. Каждая ария, это шедевр просто. Поэтому это настоящий подарок для новосибирской ну, ну, а публики. Мы... Сегодня мы покажем маленький фрагментик Акапельна э, произведение под названием Хаба. Манера, bon итак? Mm -hmm. yes. mm -hmm. Je préfère qu'il arrête même qu'il remplace l'amour est un vin de, de rêve, il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu n'as pas, je t'ai fait, et si je t'aime, je t'aime, précade à toi, précade à toi, si tu Битбоксер у вас а, крутой, конечно. А, да, <tous всё>. Что, <boy> в результате за 7 месяцев мы дали 9 премьер. Это после пандемии, upsetting. после о -о пандемии. Рекордное количество. Это был рекорд. Да, ничего себе. Да. Вот это прорвало, просто прорвало. <сOR�> <сOR�> <сOR�> ну, то есть главный вывод, накапливая, когда приходит э -э, это время. да, Не теряя времени зря, а накапливай Правильно. энергию. Да, но мы проводили еще прямые эфиры, общались со зрителями, поэтому не скучали. там там там там падам там там падам там там падам там там там падам там там там там Tam pa dam, tam tam pam pam pam tam Choice. Come on and your happy voice. Come on erase your happy family. Come on see <speaking in> me. La la la la Испытываю прекрасное настроение, ощущение, потому что а, за последние два года очень сильно омолодился состав. И это мне дает, дает большу, энергия, огромную да. перспективу на, да, на да. светлое будущее, Конечно. на новые концертные программы, на новые форматы, по которым будет приближать молодежь к нашим концертам. Да, и вот это все благодаря тем э, участникам ансамбля, которые, например, сегодня здесь находятся. Да, и весь состав. А что это, ансамбль Маркелова голоса это стартовая площадка для Талантливой молодежи. У нас было уже, у меня было огромное количество таких случаев. 30, 40, 50, 60 человек вышли из коллектива, да, да. И, и у них звездная карьера. Я, я готов, а что они, что они приходят на год, на два, угу. получают от меня все, что им надо, и они улетают дальше в сольную карьеру. Первое. Областное радио.